Видеорегистратор в машине – ваш свидетель на дороге. 05.ру предлагает большой выбор видеорегистраторов по самым низким ценам. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 5.